Здесь мы уже зарабатывали в подобных проектах. Чтобы пройти регистрацию, в первом поле прописываем электронную почту, второе поле пароль, подтверждаем пароль, четвертое поле придумываем пароль для вывода денег. Я всегда придумываю 6 цифр. Далее попадаем в такой вот кабинет. Здесь мы можем нажать подробный, почитать, ознакомиться. Про регистрацию нам здесь дают получается 68 долларов чтобы приобрести VIP. 1 он стоит 78 и мы будем зарабатывать 1 и 2 долларов я здесь вот посчитал 10 долларов мы вкладываем разделяем на 1 и 2 окупаемость в данном проекте получается 8 дней на 9 мы уже зарабатываем чистую прибыль ну и так далее можете сами прийти и посчитать 68 долларов нам дают чтобы приобрести vip 2 он стоит 108 долларов нам нужно закинуть 40 если мы закинем 40 разделим это все на 6 8 в день получим окупаемость на 6 день 2 если мы приобретем окупаемость уже здесь будет 6 дней с этим разобрались теперь давайте покажу вам как пополнить счет нажимаем перезарядка на этот адрес скидываем ту сумму на которую вы хотите приобрести VIP когда деньги зачисляются VIP статус вам дается сразу автоматом я для проверки купил здесь VIP 1. посмотрел в интернете данный проект работает примерно уже 9-10 последний видео обзор я видел ну я решил зайти попробовать в нем заработать нажимаю VIP первый Здесь одна задача, нажимаем, представляем на усмотрение, оплата прошла успешно. И теперь мы можем вывести здесь деньги. Также, если вы хотите здесь зарабатывать на партнерской программе, вот здесь будет ссылка для приглашения, копируете, раздаете друзьям-партнерам и будете зарабатывать на партнерской программе. Переходим в мой кабинет, чтобы выводить отсюда деньги, нам нужно указать способ вывода. Нажимаем вот здесь, добавить способ вывода, USDT-TRC20, здесь нам нужно указать свой кошелек. И здесь пароль для вывода денег. И нажимаем представить на рассмотрение. Кошелек мы добавили, теперь мы можем идти и выводить деньги. Нажимаем вот на снятие, прописываем здесь сумму, платежный пароль и кошелек. И нажимаем представить на рассмотрение. Итак, выплата успешна. Перехожу на биржу Binance. Обновляю страничку. Видим, вот она выплата. 1,2$ доллара у меня уже на счету. Если вам интересен этот проект, сколько он отработает, какая здесь администрация, я ничего не знаю. Я оставлю ссылку в описании. Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте, если вам такая тема интересна. На этом именно все. Всем желаю вам хорошего дня и всем пока.